Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем проходить сюжет в Империон Galactic Survival версии 1.5. Всем приятного просмотра. Я вернулся домой, все же мне дали вот телепорт, я его уже выложил сюда. Ядро выложил, потому что нужно было собрать лут с вот той штуки, которую убила моя турелька. Итак, для начала давайте повесим где-то тут постер это походу зироксы и что мы будем делать в этой серии, значит я сейчас хочу пополнить свои запасы патронов что у меня там есть так, выкладим давайте все вещи, которые могут испортиться это пускать тоже будет Так, предметы роскоши, это тоже выбросим, переносной термовентилятор я пока буду с собой таскать, что тут есть еще, так, топливо, давайте полностью заправим уже бак на базе, хорошо, запаса топлива у меня довольно много получается. Давайте проверим, что у нас на грядках тут происходит. Так, пшеница еще растет. Томаты растут. Овощи, похоже, тоже растут. Так, нажмите F, чтобы взять фрукты. Ну, в целом, не особо много. Так, фрукты есть. И у меня, по-моему, бинтов хватает. Так, довольно много. Так, топливо и кислород аварийный я тоже выброшу. Так, медикаменты сюда. Давайте сортировку поставим по типу. Э -э Патроны для дробовика. У меня их нету. Так, давайте тогда закажем патронов для дробовика. И вроде бы еще нужно будет заказать патроны для снайперской винтовки. Давайте этих 5, а этих 10. И пока подождем производство всех этих боеприпасов. Патронами я затарился. Давайте повешаем второй... Постер. И я думаю, что уже можно лететь к Полярисам и забирать тот малый корабль, о котором ишла речь. И, скорее всего, мы в этой серии вылетим уже на орбиту планеты. Друзья, у меня совсем вылетело из головы, что можно взять какие-то э, материалы какое-то оружие, продать и здесь, заработать себе немножко ден денег. Так, Козель, ты где? Так, ты тут. Значит, он говорил, чтобы нам прыгнуть вот этот телепорт, и там мы сможем найти малый корабль. Давайте так и поступим, только изначально сохранимся давайте на всякие пожарные. Возьмем оружие, перезарядим все. Так даже мотоцикл у меня с собой есть. И давайте прыгать. Так Коломба обнаружил те. Так а смогу ли я сразу прыгнуть обратно? Нет, не могу. Так, похоже, корабль поврежден. Нужно использовать детектор, чтобы его найти. А это что уже за обстрел пошел? Так, вот вижу какие-то корабли. Это, скорее всего, дроны. Так, а смогу ли я его сбить? Скорее всего, что нет. Так, смотрите, там вдали. Турелька какая-то есть. Так, он, наверное, сюда приближается. Перезарядка. Так, уже куда-то улетел. А ну... Нет, возвращается вроде бы как обратно. Так, одну турель одного дрона мы убили. Давайте бинты использую. Ай-ай-ай. Так, два дрона уже есть. Патронов, надеюсь, мне хватит Да, смотрите, здесь корабль Довольно-таки недалеко Ну, как я вижу Здесь довольно много всяких Турелей Вон, Вражеских Так, а из снайперской винтовки Я смогу их достать? Так, это, скорее всего, какая-то антенна. Так, а этот скорее всего, турель. 202 метра к ней. Так, а насколько моя винтовка бьет? 303 метра. По идее, с лазерной винтовкой я смогу достать эту турельку. Так, вот уже какая-то тварь ползает. Так, возьмем дробовик. Что-то я отсюда не особо хочу уходить. Так, минус тварь. Знаете что? Мне кажется, что вряд ли я отсюда смогу выйти, чтобы меня не убили. Хоть я и сбил уже два дрона. Вряд ли смогу эту штуку убить. Оп. Да, скорее всего, я буду строить корабль самостоятельно. Не знаю почему, но меня какого-то сюда э, тут э, воскресило. Итак, получается, возвращаюсь домой. Наверное я сделаю еще несколько там Либо буров, либо еще чего Приеду сюда продам Так, нужно посмотреть все же Что тут можно продать Что, когда у меня здесь нету Свет отключается Весело Так, мужик, ты что продаешь? Так, бур Но бур я вряд ли смогу Так, бур все же мне нужно будет купить так, пистолет, дробовик, штурмовая винтовка, снайперская винтовка. Давайте это все пока продадим. Снайперку, штурмовую винтовку. У меня ее и нету. Дробовик. Так, мультиинструмент. Я пока продавать не стану. Так. Лагает потихоньку. Бур я, наконец-то, надеюсь, могу купить. М да. И куплю к нему еще несколько зарядов. И, скорее всего, за наличку. Так, замечательно. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Так, есть бур, 7 зарядов. Отлично, теперь можно возвращаться домой. Все равно я снайперскую винтовку еще могу сделать, патронов мне особо не жалко. Давайте встретимся уже дома и будем начинать производить материалы для строительства малого корабля. Так, это нам опять предлагают обучалку по ремонту парящего судна. И в таком случае будем возвращаться домой. Значит, давайте попробуем сейчас открыть те, те детали, которые нам нужны. Малое судно. Значит, малый генератор у нас есть. Давайте RSO откроем. Детектор. Пожалуй, пулемет Гатлинга тоже нужно открыть. Топливные баки есть, кислородная станция есть, контейнеры. Даже холодильник открою. Руда и дерево, контроллер контейнеров, расширение откроем, боеприпасы. Давайте несколько двигателей. Так, очков открытия хватает. Ну, в целом можно бронированную кабину поставить. Посадочные опоры, прожектора. Хм, Варп-двигатели, поляризированный щит корпуса. Я думаю, они мне пока еще не надо будут. Так, прямо точный двигатель. Главный двигатель для создания основной тяги. Давайте тогда откроем. ЦП-расширитель. И думаю, что пока хватит Буровой модулю Он у нас аж на 20 уровне откроется Мне еще 10 уровней нужно поднять Топливный бак И все Ну тогда давайте поставим На производство ядро Так, основная база Основа парящего судна. Ладно. А ядро парящего судна, где можно открыть? Хм. Инструменты. Прочие. Я так полагаю, что мне нужен большой конструктор, чтобы начать производства и скорее всего я его поставлю изготавливаться так это у нас малый конструктор так а большой где так RSU я вроде бы открывал большой конструктор Так, и почему-то его не нахожу. Нет, не открывал. Надеюсь, очков у меня хватило. Так, база. Большой конструктор. И давайте кислородную станцию откроем. Пускай будет. Поставим... Так, на большой конструктор оптоволокно и моторов не хватает, значит мне нужно будет э, вроде бы кремний э, достать где-то, да, кремниевый слиток, у меня его нету. Скорее всего я сейчас за кадром сгоняю к э, талонам, у них там руду вроде бы продавали, и уже вернусь к вам, когда у меня будет готов большой конструктор. у меня уже большой вот этот конструктор уже э, готов Поставлю я кислородную станцию еще на э, строительство я думаю что поставлю его на это место малый конструктор я пожалуй перенесу куда-то в эту сторону он мне еще понадобится также я хочу убрать вот этот шкаф амуниции так а куда же его тогда поставить хм. так в любом случае мне нужно будет это все расширять давайте я шкаф амуниции поставлю пока где-то в пещере ну, к примеру тут он здесь пока мне мешать не будет Здесь все произвелось это тоже можно убрать ставим его сюда все же в уголочек так и получается здесь у нас вот есть большой конструктор давайте чтобы хватило у меня сил включим доступ из самого инвентаря так, и поставим пока сюда. Хорошо. Так, это можно отключить. Добавляем сюда контейнер. Так, и скорее всего мы уже сможем... Да, основа малого судна есть. Хорошо. Ядро у меня там где-то лежало. Теперь нужно определиться, с чего нам делать обшивку. И это, скорее всего, будет э, железо. Пока обычная. Так, малое судно. Стальные блоки. Углеродный композитный блок. Стальная пластина и титан. Здесь просто стальная пластина. Давайте тогда какую-то сотню произведу. Надеюсь, что... Этого мне с головой хватит Так, теперь по механизмам Мне понадобится э -э Контроллер Контейнеров Пока пожалуй нет Возьмем детектор Генератор малый Кислородный бак Да, пускай будет Топливный бак Генератор так, топливный бак, кабина, получается 6 двигателей нужно И давайте один такой двигатель возьмем РСУ, и давайте штуки 3 посадочных опор, думаю этого мне пока хватит И, скорее всего, пока будем ждать изготовления всех этих приборов. Закончилось у меня и железо, и медь закончились. Придется их тоже покупать. Ну, как видим, они стоят вообще копейки. Железная руда, давайте 50 купим. Медная руда также купим. 50. Денег у меня с головой хватает Титан, кобальт Ну давайте еще 50 Ладно, 20 крем не окупим И с этим уже можно возвращаться домой Деньги здесь все равно добыть Вообще никаких проблем нету Можно за эти у талонов покупать вот эти ресурсы и продавать полярисам уже готовое оружие там так скажем так будем продавцами оружия ай яй яй, -яй, -яй застряли а ну ну давай Эх, скорее всего, придется срубать вот эту штуку. Так, добыча ресурсов. Это уже, кстати, не первое дерево, в котором я застряю. Так, я уже свободен. Все компоненты уже произведены. Я не стал уже делать вот эти вот прямо точные двигателя думаю пока и без них смогу обойтись и давайте приступать уже к строительству корабля так у меня здесь вай фая по моему нет ладно пока тогда пускай вай фай тоже производится вот он беспроводное соединение Возьму я, значит, вот эти все. Нет, пока не все. Значит, вот этот корпус. И вот это. Так, и скорее всего будем строить его сразу на улице. Потому что я не хочу раскапывать пол пещеры, чтобы он потом вылетит. Смог отсюда. Так, одну палатку, скорее всего, я... Заберу. Вот так. Там у нас будет вперед. Теперь. Давайте поставим несколько блоков вот так. Так, три блока еще сюда поставим. Пока я думаю, с этим э, ничего делать не буду. Так, там офлайн новую защиту должны были поставить, произвести точнее. Так, соседи внезапно начали у меня там стены бурить, так что извините, пожалуйста, за это. Так, давайте оффлайн-новую... Ой... Ну, короче, Wi-Fi сюда поставим. И подключимся сразу сюда. На улицу, по идее, должно хватить. Так, F4. Значит, топливный бак. Генератор. Кислородный бак. РСУ. Кабина. Посадочные шасси. Двигателя. Так, топливо это само собой. Кстати, я думаю, что шкаф для мниции и нужно будет поставить на этот малый корабль, чтобы у меня была возможность все же снимать и одевать Еву, когда мне нужно будет. Так, кабину значит ставим вот сюда. Здесь сразу можно поставить. Так, это у нас что? Да, топливный бак я с краю поставлю. Кислородный бак со второго края. Э, вот так. Вот так. Хм. Может быть я и сюда где-то поставлю тот самый Wi-Fi. Так, получается. Ставим один ускоритель на эту сторону. Один ускоритель вот туда. И здесь я, наверное, поставлю сразу два ускорителя. Тормозной ускоритель у меня будет один. Так, получается... Так, по-моему, правильно. Нет, неправильно стало. Вот так. Получается вперед, назад. Значит, поспешил я тут с одним из блоков. Так, их мы уберем. Получить блоки Да, наверное, вот этот блок Вместо него я поставлю Так, не то Вместо него я поставлю Ускоритель Перевернем его Опять не то F4 нужно нажимать Так, стальные блоки Выставим сюда И здесь еще два ускорителя будет тяговых. Так, получается здесь я потом придумаю, как его и чем можно будет закрыть. Теперь нужно топливо. Вот так. С другой стороны кислород давайте уже заправим. Так, вот наш кислород. Хм. Не особо много его туда влезло, но да ладно. Так и пожалуй сейчас я вот это все потихоньку прикрою броней. Сделаю пока такой квадратный корабль. Потом, если что, углы мы эти сможем в любом случае срезать. Я сейчас за кадром это все закрою и уже будем готовиться к вылету в космос. Вот настал момент истины. Давайте заведем все это дело. Так, и мы можем летать. Так, ладно, тогда летим вертикально вверх. Смотрите, мы довольно быстро поднимаемся. У нас 70, километров, 70 метров в секунду скорость. И довольно быстро мы отсюда вылетаем. Итак, вот впервые мы вышли уже в космос. И нам, скорее всего, нужно найти уже саму станцию. Так, а здесь нам не указывают где ее искать ну тогда дорогие друзья пожалуй на этом будем заканчивать эту серию я за кадром поищу э станцию орбитальную потом уже будем э проходить сюжет дальше